Так, друзья, всем привет! Хочу сегодня сделать краткий обзор приложения Toll Online. Я уже здесь с мая месяца выводил достаточно неплохие суммы, но проект потихонечку скамится. Я не хочу облить грязью этот проект, то заработал здесь на этом проекте деньги молодцы, конечно. Вот, но давайте проявим бдительность и посмотрим, что у нас здесь происходит в этом приложении. Не забываем досмотреть этот ролик до конца. В конце видео я вам немножко дам информацию о том, как еще можно зарабатывать деньги, где, с кем. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну и конечно не забывайте про лайки. И комментируйте, что вы думаете об этом приложении. Ну, давайте начнем небольшой обзор вообще, как здесь происходит заработок. Ну, во-первых, мы здесь видим вот бегущую строку о том, какие суммы выводят люди у нас. Давайте почитаем немножко о компании. Написано, что в 2018 году в Калифорнии, в США была официально создана платформа интернет-сервисов Toll Online. Ну, мы эту информацию на самом деле можем очень и очень легко проверить. Давайте перейдем на сервис Хуиз и посмотрим, правда это или нет. Что нам здесь скажут? Видим, что зарегистрирован 25 марта 2022 года. Что уже у нас не вызывает особого доверия, они нам лгут. И еще одна ложь состоит в том, что в приложении говорится, что они сотрудничают с Amazon. Но Amazon не сотрудничает с компаниями типа Тола, не сотрудничает ни с какими там куфаерами и остальными сервисами. Это просто, так скажем, хайп на большой компании. Что вообще в этом приложении нужно делать? Вот у меня с последнего вывода осталось здесь 257 гривен. Можно посмотреть, как вообще происходит заработок. Подгружается поиск заданий. Нажимаем старт. И вот всякие товары различные. Ложки, вилки, футболки и остальное. На данный момент у меня контракта никакого нет. Поэтому я зарабатываю 1% с покупки. Ну и так далее. В общем, жмете, выполняете задание, зарабатываете деньги. При подписании контрактов другие проценты. Сейчас я покажу где у нас эти находятся контракты мероприятия перешли в мероприятие видим что здесь просто дофига всяких разных предложений которых раньше вообще здесь не было даже взять даже пару недель назад их здесь не было самые минимальные контракты здесь семидневные. раньше были пятидневные контракты самые минимальные конечно там процент был не очень и здесь также я вижу какие-то бонусы, причем два раза они тут прописаны, для того, чтобы глаз просто не пропустил это. Так Этого тоже раньше никогда не было, чтобы при пополнении депозита какие-то бонусы раздавали. Не было этого никогда. Это все создано для привлечения внимания, для заманивания людей. То есть вот мы взяли, пополнили, получили свой бонус. Далее перешли в 7-дневный контракт, заморозили свои денежки и видим, что проценты здесь вроде бы неплохие. Ну, так скажем, играют на алчности человека. Подписали контракт, заморозили денежки, проект скамится и деньги ваши остаются просто у них. Конечно, вы можете рискнуть вложить сюда еще, но я очень советую выводить свои деньги как можно скорее и не рисковать. Потому что если вы рискнете и проект резко сворачивается, то будет много слез. Еще раз хочу повториться, что я не обливаю этот проект говном. Проект действительно дал людям заработать. Но вот эти вот бонусы и всякие 7-дневные вот эти вот контракты, плюшки, это звоночек, что у проекта расходы начали превышать доходы. То есть, они людям платят, платят больше денег, чем люди вносят сюда депозитов. И, ребят, не рискуйте, это мой вам совет. Если вы хотите без рисков зарабатывать, то приглашаю вас в сообщество WestHub по ссылке в описании. нас собралось уже очень много Собралась группа аналитиков, которые мониторят интернет, ищут разные способы заработка. Тем самым мы также участвуем в таких же проектах, но мы, так скажем, держим руку на пульсе, следим за ними и знаем, когда можно вкладываться, а когда нет. Поэтому, если вам интересно зарабатывать без рисков, добро пожаловать в наше сообщество. Ну и желаю всем хороших заработков в мире заработка в интернете. Поменьше рисков, побольше прибыли. Всего вам доброго. До встречи в следующих видеороликах.